Привет, с вами Алексей из Латитуда со съемки очередного видеоотчета на этот раз это коммерческое здание позади меня. фасад обшит фиброцементным сайдингом кедрал этот материал сейчас начинает набирать обороты становится все более популярен например, рядом здание выполнено из металлических кассет можете сравнить фиброцементная кедрал в двух цветах вот так выглядит доска только она длиной 3,60 при монтаже из нее очень удобно набирать фасад любой конфигурации 31 цвет на этом фасаде вы видите вариант укладки, так называемая елочка или американка, когда э, каждая следующая доска прикрывает э, крепеж предыдущий с нахлёстом примерно 3 сантиметра. Также сделанный цоколь и отделанные углы, видите, запиленные под 45 грамм. Крыльцо обшито древесно-полимерным композитом, э, там металлокаркас, э, поверх которого находится, ну вот, например, элемент столба. Такой столб может быть до 3 метров длиной, э, имеет теснение под дерево, вообще... Э, Древесно-полимерный композит довольно сильно имитирует дерево и при этом не имеет его природных недостатков. Применена ступень из древесно-полимерного композита ДПК полнотелая, массивная. Такой элемент может быть длиной до 4 метров то есть можно очень длинное крыльцо сделать. Это не скользящая ступень, уже сразу с копиносом под ступенок делается тут же из такой же нестерсной доски, такого же. Цвета. Важно для коммерческого объекта, конечно чтобы материал был надежный потому что может много людей ходить и чтобы это все служило долго и не ломалось если вы владелец коммерческой недвижимости особенно кафе рестораны кофейни различные магазины если вам нужен интересный фасад из современных материалов приходите в латитуда мы вам покажем современные возможности конкретно этот объект находится в белгороде на улице левобережная 22 но компания «Латитуда» работает по всему Черноземью, Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке, Тамбове, Брянске. Обращайтесь к нам, мы вам можем как продать материал, так и качественно выполнить работы с сертифицированными обученными монтажниками. У нас собственная монтажная бригада. До встречи в «Латитуде».